Наша дрессировка называется городская дрессировка или собака в городе. Что это значит? Это значит, мы готовим собаку абсолютно послушную хозяину, которая умеет себя вести в любой точке города. То есть она социализирована и адаптирована к внешним условиям. Значит, из чего состоят наши занятия? Наши занятия состоят из трех частей. Это общий курс послушания, это... Элементы злобы для каждой породы собак, это строится по-разному, но в основном это отказ от корма из чужих рук и отказ от корма с пола. Для собак служебных пород это охрана вещи и охрана элементарная хозяина. И третья часть нашей дрессировки, это общегрупповые упражнения на выдержку. То есть как раз вот адаптация к городским условиям, то есть отношение к зонтику, отношение к выстрелу. Вот, отношение к толпе людей, отношение к стае собак.